Всем привет! С вами Крудекс и мой кот по имени Альфим Шебаси Михаилис, и в этом видео я вам покажу, как я сделал свою вот этот вот мега отчужденный аутро. Um, да, есть небольшие ненаделки, которые сейчас я сразу на ваших глазах подфикшу. К чему вам глаза? Итак, как я это все делал. Um, я не буду полностью с нуля переделывать. Да, еще забыл второй вариант, если первый не прокатит, потому что первый весьма спорный из-за размеров арта я это трендерил посмотрю как это будет я еще не отрендерил я это вот только делал я вообще сначала хотел делать прямо вот на видео все что я полностью делал и вот видите даже при таком просмотре эта картинка плохо выглядит вот так вот нормально а вот так как именно как раз на видео будет плохо а, поэтому вот на такой случай вот такое есть это я уже проверял это тишины смотрится. Так, надо только выбрать нужную камеру. Выбрать да. на ну. минимализм прям так. В этой сцене вообще ничего сложного нет, но эффект получается реально крутой. А, так. Начну с первого. Вот, я прям буду рядом. Нет, рядом. Я вот а где его делать? Создаем цилиндр. Увеличиваем, насколько нам надо это в целом, поскольку здесь нет определенного, определенной единицы измерения. Это все не суть, потому что больше подходило, это будет наша панорама. Но в моем случае панорама несколько не подходила, потому что камера уходит примерно вот сюда, она бы загораживала, я бы не пошел панораму и мне пришлось вырезать. А, Но ну, в целом это так, это мелочь. Если, например, цилиндр был бы такой. А камера вот здесь вполне нормально можно было отойти вот так. Ну я решил сделать, как я сделал, мне кажется, так лучше картинка расслабится. Сделаем его булатки. А, так, теперь давайте мы возьмем материал. Сделаем ее развертку. Для этого перейдем в вид. Пусть здесь будет зад. Здесь добавим шов. Выделяю все. Unwrap. А. Силин. Есть, конечно, просто разверка для цилиндра но она делать э, мне в общем не понравилось поэтому я сделал так просто и подходит выберем материал давай выберем а эффект вкладку Material. и как видите текстура есть но не так вернее не то что не то что нам хотелось бы а, так Ща... Uh -huh. um, Поднимать надо чуть-чуть. Uh, выбираем наш цилиндр полус в режиме редактирования. Переворачиваем Rotation. Пишем 90. Нет. Минус uh, 90. Можно минус 100, можно ничего не писать. Кому хочется. Uh, теперь поставим какой-нибудь вот сюда в центр. Масштабируем. Нужно догнать края, чтобы совпадали с нашим краем. В целом это не обязательно в моем случае, особенно потому, что у меня здесь все равно чисто черный. Не будет заметно. А вот если конкретная панорама и одна сторона продолжина другой, то надо, чтобы правильно совпадало. Как видите, вот в целом опкайно, но не весь арт используется. Мы можем нажать S, Z, э, нет, не Z, это же 2D, э, Y, и отмасштабировать. Опять же, придерживаюсь примерно размеров, ну, в общем, все это визуально, все это на глаз. Так, камеры здесь еще нету, но надо бы это развернуть на 180 градусов. Блин, кот проснулся. Вот. Окей, ну... Не, хотя в целом, будет. Ну, в общем, если у вас не подходит, то, пожалуйста, можно так растянуть это тело. В целом, ну, так даже, наверное, лучше... лучше. Здесь это дело, вот видите, как раз шов криво стал. Ну, поскольку камера назад не будет поворачивать это мелочь. Тарелин просто мелочь. А, так. Если необходимо, берем вот, сверху. Вот, с контролем это обратно идет, ведь снизу в целом, неважно, сверху или снизу. Б, а, выделение, что мы можем предварительно, то есть надо было снять выделение. И вот так. А, это должно быть быть он можно так сделать. все окей. Okay. А, так, теперь... Вот эти бани... Я их просто скопирую и объясню, как они были сделаны, потому что я ли не мне так положено. Вот реально, пошли... Не... Ай, блин. Нагорожены, Так, shift D. STAPE M3. Опять не тот размер. Ну, отскалим, я всё равно крэнер готовлю. А так. Надпись. Вот, вот, Все это сделано одинаково. Мы импортируем плоскость. Shift. Ай, нет. Image as Plane. Если недоступно, выбираем Addons, Import Export, Import Image as Plane. Когда мы это импортировали, дальше возможны хилации всяческие. Во-первых, давайте сделаем, чтобы это все не зависело от источника света. Перейдем в редактор нодов. И да, текстура у меня... Это мои эксперименты. Это ни к чему. Вот. Ну, вот, к примеру, один из них. И здесь фон пустой. Однако, если мы это импортируем. Просто импортируем. Бум, бум, бум. Импортируем. Еще не важно, что мы импортируем. Вот. В общем, как видите, никакой вам прозрачности. Для этого надо сделать большую махинацию с материалом. А, да, надо все же еще раз Как видите, стандартный материал. Удаляем diffuse. Добавляем emission, чтобы. Не задействовалось освещение и добавляем транспрент. Добавляем Mixed Shader. Сюда его вставляем. В альфа подключаем фэк и вверх транспорт. Вниз Emission. Вот, собственно, получилось, как нам надо. Ну, не менее, мы Все. Ой, вот так. Было. Аналогично все. И... И куда пропал YouTube? А, не суть. Собственно. Как видите, это вот так, все нормально, освещения нет, вы можете видеть по вот этому единственному здесь объекту. А если мышь... на Diffuse и мне опять клево Прозрачность сохранится. Это не за прозрачность. Челнок, видите, он черный, потому что здесь нет освещения. Пока еще. Далее. Буквы. Ctrl D, больше D. Ай, точнее, у вас здесь все это написано. Текст. Вот он наш текст. Ну, просто текст. Переходим в editable mod и пишу, что здесь на это. Um, так, um, теперь мы можем сделать ну, более жирным. Нет, первое, что на самом деле мы можем сделать, это изменить шрифт. Мне кажется, это более важно. Вот, выбираем здесь шрифтики. На самом деле, никогда этим занимался, но я так понимаю, их надо экспортировать из системы, чтобы их здесь использовать. А, ну, вот такой простой, на уровне фотошопа, фигура, кстати, получается, И редактор шрифта, здесь опять же есть. А, дальше, Extrude, это толщина, Bevel, Depth, это такая, как бы это называть, то тяжко, когда не знаешь слова. Не знаю, что хочешь назвать. В общем, вот видите. И Resolution это Subdivision на крас... вот этот край. Вот. такой жирный текст получился. Окей. Okay. Собственно, сам тезон готов. Материал я брал единый для всех. Он прост. Как только можно. Костей, наверное, только будут вот так. Анизотопик это материал для металла. Как бы такой заготовленный материал для металла. И он по-особому делает отражение. В целом Подобный материал можно сделать в такой веткой. Дефьюз плюс Glossy. Mixit это. Вот так. Ой, я реально. Я не.. не знал. А из чего сделать. Я просто начал шейдеры перебирать и я смотреть. как так От балды, как говорится, начал делать. И потом смотрю, блин, а это неплохо выглядит. И взял более продвинутую версию, не затопил вот, Началось все вот именно с такого. Я так подумал так, ну чтобы это круто выглядело, надо добавить небольш... немного глосс. А... зеркальности вообще. А... Вот, собственно, этот пример так же выглядит, но не затопит это как-то более так грамотное решение. Um, так, и я вроде рассказал о самой цене все. Теперь добавим, пожалуй, камера. Анимация. Абсолютно ничего сложного. Таймлайн. Пода глянуть окно. дабы жизни была вещи. Для вас, по крайней мере. А, так, Wait. I block mm, Тут мы это не там, но я вам просто покажу принцип. А теперь смотрим вот. Я делал, я делал так: берусь, смотрю по времени, сколько это нормально было. Потом передаю камеру. Времени. Допустим вот применяем вот камеру. Вот. А, вот так вот допустим она будет. Так, подождите. Да просит мне любимцы животных, я избавился от лишней живой помехи с монитором. А, да. Теперь опять локрот. И наслаждаемся нашим творением. Он наверное, стоял здесь. Ставим его еще один раз. И вот прямо уже немного, прям вообще мега быстрая анимация будет. Мега-наркоманская как упоротая. Ну, крот. Теперь давайте. Ну, времени заценить ту анимацию, а вот в Охренеть, как быстрая мега-наркоманская ну, в общем, суть такова. А, далее. Не знаю, заметили ли вы. Не знаю, заметил ли я. Нет, я знаю, заметил. Поверьте, я заметил. А, видите, небольшое такое движение бэкграунда. Не знаю даже, как это будет выглядеть. В конечном итоге но я посмотрел статично когда эта картинка и вот так становится это вообще некрасиво это не то поэтому я сделал так опять же я это буду здесь показывать переходим в граф-эдиторы Выбираем наш локрот. Выбираем оси. И add Modifiers. Noise. И убираем. Первое. Это скажем так растянутость. Ой, только я на камеру его выбрал. Не так сделал. В целом так тоже. Можно тогда трясить будет все. Видите? А -а -а. Mm -hmm, Камера очень быстро трясется. Увеличим. Это здесь можно на шкале видеть. То есть сама амплитуда небольшая, но и большая скорость. Видите? Медленно. А -а -а. Можно увеличить, опять же, амплитуду. Вот, кстати, свободная показывается амплитуда. Что-то начали можно уменьшить это и такими ходами начинать собственно вот это показывает как это будет и так что -то вообще не будет экспериментируйте фаза на самом деле даже не знаю что это я так понимаю, это синхронность исполнения. Да, да. Это, грубо говоря, это синхронность исполнения. То есть, если это будет у всех один, то они будут синхронными двигаться. Если разные фазы, то по-разному. А депп, это... Ну, как качество, что такое. А... Теперь... Давайте мы берем шум, который нам не нужен. И сделаем, как я его делал. Сейчас закончится. А, добавим Location Rotation. Можно еще Scale добавить, Нет, это как кому. И в конце добавляем еще один ключ. Вот. Теперь выбираем это. Выбираем наши оси. Admify Noise. Admify Noise. Admify Noise. Um, давайте включим Noise. А что с ними? что вы видите что-то невнятное. Однако это все только задний план. А, давайте увеличим это значение, увеличим это значение. Я это делаю абсолютно вот во всех всех там видел. Видите, плавно он так плавает, скажем так. Можно увеличить амплитуду. То есть он будет глубже, скажем так, плавать. Не я это орел плавать Но вот можно увеличить его приближение, удаление. Можно изменить сид. И тогда он ну, по-другому, в будет приближаться, отдаляться. Опять же. И, собственно, <iç> так можно сделать вводку, например. А, так, и с этим элементом тоже разобрались. А, давайте... Ну, я сейчас идет все это. Потому что мне нужно... Освещение, я думаю, стоит -то расставить. А, я расставил над каждым элементом отдельное освещение, спот чтобы он не перебивался в другим, чтобы красиво выглядели сами этот элемент. Вот, как они выглядят. Согласитесь, в целом нормально, но не знаю, может быть, это будет не в темно смотреться, вот в чем проблема. А, и насчет вот этого, по сути, разница. Расстановка и более простая анимация плюс только один источник сверх. Вот. А это очень легко. Это опять же наилегчайшее, что только можно. Импорт, и plane. Вот, собственно, и все. На этом все. Всем и вы увидите сейчас это имя и аутро.